Мадкульт, привет! Миша! С нами Миша, студент МФТИ. Сейчас расскажет про ICPC на котором он завоевал бронзу со своей командой в полуфинале. Одну из бронзовых медалей. Рассказывай! Вот. Соответственно... А ты куда уже? А, давай-давай-давай, я могу здесь. значит, формат ICPC такой Дается 5 часов. Ну, во-первых, там несколько ступеней приходят. Там, вот есть чемпионат мира по футболу. Да, да есть. Наверное, ним сейчас следят уже. Вот, На да. этой стадии да. И есть чемпионат мира по спортивному программированию. Тоже есть там полуфинал, четвертьфинал. И, соответственно, в команде 3 человека. Они сидят и 5 часов им дают типа много задач. 12 примерно задач было. По-моему, 12 было в этот раз. Но ну, по-разному может варьироваться. И один компьютер. Поэтому им нужно <къем> решать эти задачи, <къем> говорить, о, я решил, садиться и быстро <къем> писать вот, код. Да? Вот. Ходить, Желательно ходить. безошибочно. И, соответственно, взаимодействовать так, чтобы компьютерное время не уходило. Вот. И понятно, что часть задач как бы связаны каким-то образом с математикой. Вот. И, собственно, начнем. Я же не зря про чемпионат А, мира, я знаю, вот. зачем ты меня понял. Чтобы я идеи давал, правильно? Сейчас я буду да. пытаться... Да, давай. И давай, первая да. задача как раз. Я не видел ничего, нижет. честное слово, все. Про чемпионат да. мира. Ну, не совсем, но. Съясним. Футбол. Это футбол. футбол называется футбол. Фантомас. Это же фантомас. Условие очень простое. Сама задача не очень сложная, для размеров. Значит, как известно, болельщики не любят ничьих. О, да. Мечи это скучно и вообще... Отстой. Как бы ни тем не нравится, ни другим не нравится. Все хотят выиграть там. А, вот, соответственно, известно, что вот есть какая-то одна команда, и она сыграла n матчей. Ну и, как выясняется, известно, сколько она в этих матчах забила и сколько пропустила. Это еще групповая стадия или уже плей-офф? Неважно. Неважно. Не да. Ну, групповая стадия. Групповая. Вот, известно, что в этих N-матчах она забила А голов, а пропустила Б голов. Mm -hmm. Ну и очень простой вопрос. А какое минимальное количество ничьих могло быть? Естественно, привести пример результатов, при которых это могло произойти. Вот, то есть минимизировать ah. количество... число ничьих. Ничьих. Englishman. Именно минимизировать. New York. I'm an English man New York. То есть даже пусть она больше проиграет, но ничьих не надо. Так хотя бы одна, хотя бы одна из групп фанатов будет довольна, если проиграет или выиграет. Но надо устроить ей ничью со счетом bb, если бы меньше a. 13-13. Да. Mm -hmm. Ну и дальше она там, допустим, выигрывает, да, все оставшиеся А минус Б матчей Ой, точнее, А минус Б матчи выигрывает, одну такую ничью и просирает все остальное. Что все остальное? Все остальные N минус там сколько-то матч. А да? как она их проигрывает? С каким счетом? А, ну, подобрать там по другим командам уже. 0 с чем-то, с чем-то. Сейчас, смотри, она пропустила Б голов, так? А, ой! Боже, что я сказал? То есть, как она все выиграет, должна выиграть, да? Все остальное это Да, должна выиграть, да. Н матчей, А голов, Б голов. Н матчей, А голов, Б голов. Это не принципиально, но ЕС кому-то важно. Н до 100, А до 1000. Щадящие ограничения такие. Там все примерно как-то или нет? Ну или как чем точнее решишь, тем лучше, да? Нет, нужна абсолютный минимум а то есть это задача касается по математике, я не помню. Да, да, причем не очень сложная. По математике. Так, так, так, так, так. так то есть единственное, что дается, как а? бы, дается на вход числа N, A, B, Минимальное количество ничьих, которое она могла... Сделать. И нужно 자, вывести там, да. минимальное количество ничьих и пример партии, в которых как бы, да. как, как это получится. Так, ну давай начнем с очевидного замечания. Если бы... Нет, а, рав... нет, не нет, не. ничего, ничего очевидного. А, так. Ну ладно, нет, единственное очевидное, что можно сказать, что если А больше, чем N плюс B, то она может выиграть все. А больше, чем N плюс B. То есть ты. Mm. В каждом матче там. Сейчас, правильно я сказал, да? В каждом матче она выигрывает со счетом э, Ну 1-0, кроме тех матчей, ну, вот один матч выиграл со счетом... Ну, вроде правда. Да, а там А, К, даже так. Да, может быть так, да, да, то есть все 1-0 и один там с большим счетом. Да, то есть, короче, папа говорит, что мы там 1-0, 1-0, так делаем N-1 раз, угу. а оставшиеся там сыграем, э, сколько там, Получается а минус а минус 1 да, б, правильно, Вот. Точно. но из вот этого неравенства оно больше Да, то есть можно... То есть там может быть более какой-то 149-0, но, как мы знаем, такие счета даже в реальном футболе В Бразилии 73-0 когда-то, ой, в Южной Америке где-то был 73-0, да? Нет, где-то 149-0 был реально 149 Там, правда, там был типа протест, команда Команда была недовольна судейством в предыдущем матче, из-за этого специально забивала свои ворота. С Сама себе, да? Сама да себе. А соперники типа стояли такие. О! <coughs> круто. А что происходит? А что происходит? Вот. И 149.00 да. сыграли. Так что. Ну, 1000 0, не проблема да. там вообще. Так, аналогично, если B. Ну, короче, в другую сторону тоже понятно. Если B больше и равно m плюс A. Да то все переворачиваем, и она все, все просирает. К сожалению, проиграть, но зато без ничьих. Но зато без ничьих, да. Так, а вот теперь вопрос, да? Сколько может быть ничьих. Так, ну теперь надо на самом деле наоборот распараллелить. Нужно, чтобы эти были 1-0 все, а эти 0-1. Да, то есть ты говоришь. Я начинаю немножко соображать чуть-чуть. Папа говорит, давайте мы как бы будем супер прагматичной командой, как Франция в 18-м. Всех выигрывать 1-0. Ну, mm. если уж не получилось выиграть. Кстати, будет, э, будет mm -hmm. трехкратный чемпион мира теперь в любом Про случае. Э, у нас в финал вышли Франция и Аргентина, а которые Франция по два раза Минча. оба. Два 20, раза? 20, да, 20, А кто-то Четыре — 4 Германия и Италия, 5-Бразилия, а три — да. а никто пока. Но будет а уже кто-то три. Будет кто-то три, и будет 2 по 2. Уругвай и оставшиеся из них двоих. И по одному Испания, Англия. И по-моему, все. Больше никто никогда не был чемпионом мира. Англия моменту, никогда что, не что? была чемпионом. Один раз. Испания один она раз, раз. Она разве была. не Евро была чемпионом? Евро может быть, а вот чемпионом мира только один раз. В 1966 году у себя дома. Англия что была характер, чемпионом да. мира. Да, в 1966 году. На том это же это чемпионате зависит. повезло и нам. Мы дошли до полуфинала. Это был единственный выход в полуфинал команды СССР, дробь Россия. Более того, обратное тоже верно. На единственном чемпионате мира в России Англия дошла до полуфинала, а так она все вываливается в четверти. И мы хорошо сыграли на нашем до четверти дошли. Если бы не. Если бы это не Хорватия, которую наконец отправили отдыхать хотя бы эти самые аргентинцы, да. Бразилию, да. Так, точно. Значит вот. Допустим. После этого отвлечения вернемся к математике, да? Да. Футбол. То есть а рас... все А выиграны в один, ноль и все Б проиграны в ноль один. Хорошо. Ну и все, остальное ничего не сделаешь, надо ничьей писать. Да, то есть остальные остались 0 ноль да? Да, боюсь, что тут уже ничего не сделаешь. Ну, в целом, идея, как бы, уже придумана. Дальше остается реализация. То есть, если, например, мы, не знаю, сыграли три игры, пропустили сто голов, забили. Ну, наоборот, забили 179, пропустили 57, да то понятно, что вот эта стратегия тут не сработает. Ну да, да. Да, но мы там можем один выиграть 1-0, да, а ничьи. второй на 57, и нормально. То есть ну, при А плюс B при плюс Б больше, больше или равно Н, ничьих да. можно исключить. То есть при А плюс Б больше равно Н мы пользуемся просто вот такой стратегией, а все остальные по 0-0. Если при А плюс Б меньше Н, вот такой, а при А плюс Б больше равно Н, ничьих не будет. Да. Да. А иначе, как бы мы делаем то же самое, только да. здесь mm -hmm. дописываем все оставшиеся ашки в конце, а здесь все оставшиеся b Да. Вот. Ну дальше там надо аккуратно это написать. Но в целом, то есть вот я ее за 13 минут сдал. Так. Отлично. Первая и решена. Контент. Да. А так, Мы все уже победители. Где... <свят> у тебя сколько задач вообще будет? Где спас? А, интересных ага. сколько? А, я, давай я сотру. Интересных? Да. Сколько будет? Мы же только но интересные. помимо а, этой смотрим. разминочной, я еще три хочу. О, ну, давай, давай, давай. И могу еще две качества упражнения дать? Да. Давай. Пусть решают. Пусть решают. Так, Хотя Они я я не с математикой или они... они уже такие боли. Они с математикой как раз, но я не уверен, насколько у них интересное решение, Поэтому... Ага. Ну, точнее... Одно красивое, но я не умею его доказывать, поэтому и жюри пишут в разговоре, что оставляем в качестве упражнения читателю доказательства. Да. Вот, так что я тоже так сделаю. А второе просто типа прикольная формулировка, но уже само решение не настолько. Так, ну что, давай. Поехали дальше. Дальше, значит, ну давайте следующая задача К. Вот, ка это единственная задача, которую я буду тут разбирать, и которая... Ч нам... ⁇ он буквами называется? В плане. Не 1, 2, 3? Ну да. А в а, ну, во-первых... Устроено, да? Да, во это такой, да. как бы такое старинное правило. В целом, по традиции. Ну и там название, опять-таки, начинается, видимо... В, четвер... в фоллфинале начинается с той же буквы, которая задача, как в футбол там. А, -а, -а. а Ну, в целом просто так сложилось. Так, поехали. Ну, значит, это единственная задача, которую я здесь буду рассказывать. И которую писал не я. Вот. Но она прикольная по формулировке. Значит, в целом чисто математическая задача. Есть граф. Ну, точнее так. Вы условно хотите стать там министром какого-то страны ICPC. А. У вас есть типа какие-то требования, которые вы должны выполнить, чтобы там какие-то кандидаты за вас проголосовали. Ну, короче, значит, есть N городов. Uh, и есть условия, несколько условий. Во-первых, значит, граф на этих городах. Вы хотите провести несколько дорог. Так. Вы хотите. Это чтобы... Шой и Шойгу. Вот он, наверное, городов. В... Он сказал, что нужно несколько городов в Сибири построить Да. Дорог там нет. Вот, значит, во-первых. Городов тоже пока нет, правда. Во-первых, вы хотите, чтобы граф был связан. Да. Да. Задача Штейнера. Это логично, потому что. дерево Штейнера. Ну, ты уже лишнего, да. А есть что-то еще, кроме связанности, Во-первых, да? Во ну какой-то граф, но нужно, чтобы он был связан. Это логично в целом. Логично. Второе требование. Не должно быть дорог из самого себя. Ну да. Это тоже достаточно логично. Следующее требование не должно быть кратных дорог. Это уже можно как-то объяснить там пробками, но в целом тоже достаточно вполне такое Не должно быть стираемое. Все, значит, этого нет. А циклы возможны. Итого. Да, циклы возможны. Значит. Формальное требование. Вам нужно построить связанный граф без петель, без кратных ребер. Такое что... Вот следующее требование уже... Видно, что с задачей по математике или по информатике. Вам даны два часа, на самом деле. НК. И, и нужно, чтобы множество... Значит, давайте у каждой вершины посмотрим, какая ее степень. Да. Граф не ориентирован. И нужно, чтобы множество из степеней вот этих вершин... Было мощности ровно К. <связываю> вот мы записываем какие-то Слушай, степени. это что-то что с комбинаторной геометрией какая-то близка вообще. Записываем их все в множество, да, но я без повторов напишу. длинный ребер, да? Три. Множко И вот его 3, мощность да. в данном случае три. Так, И вот требования, ну либо сказать, что такой граф нельзя построить, либо предъявить либо такой предъявля. пример. То есть дано n и дано k. Да, ну кому интересно, n до 500. Неважно. Так, k а похрен, да, какое? Ну k, ка. очевидное требование, что k должно быть меньше или равно, чем n. Ой, 49. 49. Ну, значит, первое очевидное замечание, что k меньше либо равно чем n, потому что у нас как бы всего n вершин, значит, множество... О, нет циклов, нет этих, Множество, да. и мощность этого множества не больше, чем n. Да, нет петель, поэтому четыре, 429. Ну, понятно, что k не равно нулю там. Ну, короче, То, k... То что он должен быть связан. Это даже в условии, да, но что k больше либо равно одному. Да. Даже если он не связан, у нас все равно как бы... Ну, множество, как бы у нас же... Короче, неважно, криминальный случай не разбираем. Как? А, ну, множество, да, да, да, мощность да. Так, хорошо. А, а, понятно, почему не 499, потому что 0 же с нуля может начинаться, поэтому 500. То есть степени от нуля до 499 могут быть. Да, значит, следующее рассуждение такое. Ну, если у нас граф из одной вершины, вот в информатике важно этот случай разобрать, тогда у нас, возможно, случай, случае n равно k равно 1. Ну да. Ну, понятно, почему. Ну, конечно. Если же в графе хотя бы две вершины, то n не равно k. Значит, почему? Ну, потому что заметим, что у нас у каждой вершины степень хотя бы 1, потому что граф сверху. 3 будет И у каждой вершины степени не больше, чем n минус 1, потому что она заведенена э, с другими вершинами. Ну да, а здесь просто больше, связность стереется. Вот здесь э, как бы он не, не связанный. Ну, по сути. Здесь он, он связанный потому что он он он он одна связанный. вершина. Связанная, потому что одна вершина, но не связанная, потому что степень ее 0. А Нет, люди... связанный. Ну, в смысле. Связанный. Ну, то есть, как только вершины 2, то не может быть степени 0, и при этом. Да. Если вершина хотя бы 2, то он будет да. не связан в таком случае. Значит, вершина степень 0, да. Вот, Отộc... отсюда n не равно k. Да, ну понятно, да. Но на самом да. деле, так. даже если бы мы не требовали связанность, как бы ну, мы можем сюда дописать 0, это единственный возможный случай, но тогда у нас n минус 1 не достигнется. А, у, потому что. А, у, потому что а, должно а, быть проведено у, во все остальные да. в таком случае. Так. Вот. Так, значит, нужно про, про каждые 2 сказать, существует ли. Right. Uh, нет, ну да, сказать, существует и привести пример. Значит, думайте, тривиальные случаи были разобраны, и на самом деле я сразу скажу подсказку. Ответ, да. Во всех существует. остальных случаях ответ существует. Да, да, да. Поэтому я думайте, чувствую, как да. его построить. Я чувствую, я чувствую, что существует. Я Значит, чувствую, что существует. Видимо, при один меньше или равно k меньше, чем m, ответ есть. Я думаю, что самое сложное при к равно 1 равно Нет, самое простое это связанный граф. Это, это, это полный граф. <смех> да, да. Самое да. сложное будет k равно 2, скорее всего. А, подумай, еще. А, а! Двудольная! Хренотень! Двудольная хренотень, да? Каждый этот связан с каждым этим, каждый этот с каждым этим. А, и ну счастлив... ты пошел. Нет. Ну, это в случае, когда, видимо, он четная работает, да? А почему? Любую, я же могу на любые части поделить. Просто я у Хотя продолжу... просто вот тут будут... А, все, да, я понял, что хочешь. Ну, короче, да, это необычные примеры. Значит, у меня в голове другой пример был. К равно 1 — это цикл. Значит, а, Car равно 1... А, ну да, у меня такие странные примеры, да. Ну меня... вот это да. тоже хороший пример. Да. На самом деле... Ну это же правильно, да? Вот у этих всех а, ну, степень вот да. такая, а у этих всех степень да. вот такая. Да, то есть если Car равно 2, то мы сделаем здесь все одни, здесь uh -huh. все другие. И при достаточно больших n это работает там. При Car равно 2, естественно, я хотя бы 3 из нашего условия но тут мы можем построить просто бамбук а ну да вот здесь вершины степень 1 вот здесь 2 ну вот то есть маленький k мы разобрали ну да там k равно 1 k равно 2 k равно 3 k да. больше равно 3 вот на самом деле я думал что ты другое скажешь ну в целом с другой стороны пойдешь понятно k равно 3 них, них, них, них, них. То есть, смотри, у нас часто крайний случай сложный, так? Ну да. Вот. Ну и, собственно, крайний случай с одной стороны мы разобрали. Вот, теперь как бы хочется разобрать крайний случай с другой стороны. К равно n-1. минус Вот. И хочется понять, существует ли граф, ну, я уже заспоминал, что существует, но существует ли граф, у которого как бы все степени вершин встречаются от 1 до n-1 строго. Потому что нуля у нас еще раз не может быть. Ну, начнем с того, что одна из вершин, она прямо вот солнышком связана со всеми другими. Так. Одна вершина со степенью n-1 со всеми связана. Да. Ну, следующая, да, как бы э, вот на, на эту, как бы, привед, да, связана с остальными. Uh -huh. Так. Следующий как бы плюет на две. Да, логично. На. Да. Сейчас. Следующий плюет на две. На какие? Вот на эту и эту, да? А... То есть соцет этой стороны убывают, с этой возрастают? Да. Эм, то есть... Эм, так, сейчас. С одной бывают, с другой возрастают. Но здесь вопрос что-то в середине, там, моим пополам или им делится на два или не делится. Да, ну. это возникает, возникает дрянь. В целом, да. уже понятная идея, что мы хотим делать. Мы хотим как бы... Вот у нас есть один босс. Да. И его подопечные какие-то вот. Валерий вот, Иванович Чапольцев, вот, да. босс. Ну давайте вот так. Вассал, моего вассала! Не там нас... Ой, не мой ассистент. Значит, он связан со всеми, а дальше мы хотим делать как? Ну, пусть у нас следующая вершина связана со всеми, кроме одной. Ну, логично, чтобы она была связана со всеми, кроме первой. Кроме... Дальше... Ну да. Еще следующая вершина связана с... Ну, это всеми... а это первое, да? Кроме первых сказать. двух условно. То есть, босс, ну, босс, то есть, одну... босс, вот то есть первые две мы вот эту нумеруем, Да, ага. да. То есть, короче, мы идем с конца, здесь соединяем да. со всеми, кроме первых к. Ну а здесь получается у нас... Да, растет да. и падает. Просто что по построению видно, что тут у нас типа 1, 2 и так далее примерно даем пополам. А здесь наоборот. n-1, n-2 и так далее это примерно n пополам. Да, но вот здесь вот, вот это 3 и вот это 3. Да, но можно заметить, что в середине... Ну у нас на самом деле есть два различных случая, четные и нечетные. Да, это я уже чувствую, что. Разные вот. случаи. Ну, как бы просто можно нарисовать примеры для там, четных, нечетных и понять, что произойдет, потому что в целом понятно, что они все однотипные. Но это не совсем строгое математическое доказательство, но олимпиада по проде. поэтому да. им надо чувствовать. Ага. То есть вот мы рисуем. Чувствовать. Рисуем из вот этой. Все, отсюда не рисуем уже. Вот, Ну и давайте просто посмотрим, что тут происходит. 1, 2, три, три. Четыре, пять. Да, То есть тут тройка повторится, 3, 4, причем 4, как бы второй половине. Да, здесь. А 1, здесь один, два, три, три, 4, 5. Опять? Да? Да, смотри, один, два, три. Здесь опять три. Сейчас здесь был один, два, три, три, 4, 5, Да. А здесь один, два, три, три. Да, четыре, пять, шесть. <св kids> 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Да. Ну и с семеркой там опять будет получается 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. А -а -а -а. Вот. В целом понятно, откуда это вытекает, да? Ну, примерно, да. То есть середине... Да. То есть, а -а -а. как бы, ну, как бы говоря, вот здесь у нас есть вот такое ребро, которое мы пробуем, и поэтому у нас вот эти форшины... Ну да, степени. у нас получается, что два, да, два, два, да, одинаковые... А здесь у нас есть вот такая вершина, из которой мы как бы ничего не проводим. Поэтому у нее. Ну, потому что она должна привести в себя, условно. Ну да, в общем понятно. И поэтому как бы у нас вот В общем, понятно. Вопрос, что. Короче, если кто-то хочет строго доказать, ну можете доказать. Вот, в целом понятно, что у нас получается конфигурация, где там условно степени вершин 1, 2 и так далее. N пополам или n. пополам укрупленной n, видимо. N пола. Два раза вверх, и дальше все пошли. И до n-1. Да. Теперь вопрос, как же сделать в середине между n-1. Все, значит, мы получили оба крайних случая. Ну, как бы, как обычно строятся примеры для средних случаев. Но ну, мы берем и как бы как-то либо выкидываем что-то из большого крайнего случая, либо добавляем что-то к маленькому. Да. Ну, к маленькому добавлять можно, наверное, я не пробовал. Но давайте попробуем выкидывать из большого. Ой. Не выкидывать, Ну да, выкидывать как бы, но на самом деле мы будем добавлять. Сейчас вы видите. Значит, мы хотим, чтобы у нас, допустим, выкинулось m степеней. То есть мы хотим представлять число, допустим, n минус m. Да? Угу. Вот, причем m, ну оно хотя бы Нахреначил здесь ребер. Да. Ну, как это мы делаем? Просто. Давайте мы просто оставим условно степени с m плюс с, с, с m, видимо, до n минус первый. Да, а нахрена на ребер? То есть мы хотим убрать все слишком маленькие вершины и оставить только достаточно большие степени. Ну, возможно, где-то плюс у единичка. Да пофигу. Ну, короче, идейно вот так. Понятно. Ну, как да. мы это делаем? Мы просто выделяем все как вершины с маленькой а, степенью. Ну не угодно, нужно, чтобы не да. Нам нужно не разрушить, что у нас остались да. вершины с большими Правильно, степенями да, различные. Делаешь... Поэтому мы их не трогаем. Полный граф на этих. Мы просто берем все вершины, у которых с очень маленькая степень, и делаем на них полный граф. Тебя а, есть хриней, да, есть, есть, есть тебя зеленый. О! Целый два на выбор. Не перманентный. А похрену, они никто не перманентные. Вот. Да, слушай. И сделаем на них полный граф. Теперь заметим, что у нас у вот этой вершины степень станет, соответственно, сколько там? M, видимо. Ну да. Потому что мы соединили с m минус 1, и еще с вот этим. А у остальных только больше. Вот. Ну, значит, как бы у нас все степени с m плюс 1 сохранились. Да, Ну m. да, потому что вот они здесь. Вот. А вот здесь все степени хотя бы n, поэтому у нас как бы вот так и получается. Шикарно. Вот. Здесь Очень надо хорошо. еще немножко аккуратно, потому что э, ну как бы вот эти одинаковые вершины нам немножко портит жизнь. Ну, понятно, там То есть, -то когда трёх, мы берем аккуратные вершины, вершины а одинаковые вершины, там нужно что-то тут тоже плюс-минус один сделать, чтобы условно здесь была полная клика, у нас вот тут останется, условно m. Но, короче, тут аккуратно делается и. Идейно получается. Зашибись. Все. Значит, идейно. Берем граф, в котором типа проводим, условно. Ну, проводим вот такую конструкцию, потом добавляем просто клику на первых M вершинах, если хотим выкинуть M. Ну, плюс-минус дружит со всеми. И нормально. Летя со всеми, кроме бани. Лера со всеми, кроме бани. Ани и так далее. Это есть такие задачи, очень близкие к этому ага. контексту. Так, давай. Все, значит, следующая задача. А, задача, давайте, задача Б. Так. Б. Она очень, прик... она очень необычная задача для Кроти. Значит, условия. Дано, точнее не дано, ну у нас есть какое-то двоичное дерево, полное. Ой, не полное, а ну Но короче, двоичное дерево, дерево не полное. Но есть условия, что вот у нас есть корень, и дальше у любой вершины либо ноль, либо два сына. То есть, там, вот тут у нас, допустим, так, угу. тут закончится. Либо дети. конец игры, либо дальше. Да. То есть ни у кого нет одного ребенка. Вот а -а -а. такого быть не может условно. И, ну, больше, да. чем, и больше, чем двух, тоже. А то, что не мы их в одно ребро снимем, да? Ну, можно так рассуждать, но в целом у нас такое условие. Ну да. Так. Ну, на самом деле, да, любое дерево можно привести к такому виду, если, мы, если мы сожмем пути да, ага. и если мы э, все тройки условно разобьем так, что подвесили типа одного главного сада, а двух остальных. Да, да, да, а да, кстати, да, да. Топологический заморфизм. Четыре минуты у нас, но если что, мы... А, условия просто рассказать, да? Можно рассказать условия и начать решение на следующем. Да. Э, э, не ролике, ролик да. будет тот же, а на следующем... Значит, ну вот такое дерево там какое-то, но мы не знаем, какое. Так. Нам известно, что вот у него как-то пронумерированы вершины от 1 до n. Ну, условно, не знаю. Но сверху 3, вниз, тем не менее. А, нет, 5, как? 5, да, как угодно. Более того, нам нужно восстановить это дерево как раз по номерам вершин. А, так. Есть числа. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Красно-зеленые. Что-то большое дерево. Ничего, пусть будет большое. Так. Ничего не забыл? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Значит, вот такое дерево дано. Нам нужно его угадать. Что нам для этого дано? Нам дано 50, от 50 до 100 его рандомных обходов. Причем гарантируется, что, рандом, что обходы сделаны именно рандомно. То есть в этой задаче рандомные тесты. Жюри гарантирует, что они берут обход дерево в рандомном порядке, и записывают вершины. А это 50, да, 50 вверх, до 100 да. здесь? Какой размер дерева? Размер дерева ну, до 100 вершин, а, но а это на самом деле не важно, до не важно, 1000. Да. 50, да, 50, да, 50, 50 до 100, да, да. рандомных обходов. Да. Так. То как устроен рандомный обход? <coughs> Мы сначала идем в одного сына, в любого, как раз рандомно выбираем, в какого сыновей идти. Записываем вершины там. Вот у нас есть какой-то вектор из вершин. Потом записываем номер корня. Как попало, да? Там тоже обходим рандомно. А. Записываем вершину там, потом за записываем наш номер <клых> А потом спускаемся вот в этого ребенка и записываем там. Причем, в какого первого идти, мы выбираем как раз рандомно. И это всегда сверху начинается или нет? Да. А, то есть… Да, э -э -э начинаем сверху. Э нет, но начинаем сверху, да. Это И дальше каждый раз вот такой вот... Да, давайте остановим и потом еще Да. да. Ага. Да. да. Значит, пример. пример года, чтобы было вообще понятно, да? Ну да. Допустим, мы начали в 3. Ну да, мы должны 3. начать в 3. Да, начали в 3. Идем в какую-то из вершин. Ну, допустим, в 5. Давай, потом в 5. Потом еще когда-то. Давай в 1. Записываем 1. Выходим назад. 5. А, то есть пока мы не. Ага, да, да, потом да, идем вот надо подверг. 6, но 6 не Ну, допустим, идем потом в 7. 7 там, в 13. Записываем, записываем, 13, 7. А потом 11. пишем 7, 11, да. Ага. Потом, потом выходим назад. Записываем 6. Записываем 6. 4. Заходим во второе под дерево. Записываем 4. Вернулись, вернулись. Зашли во второго сына. Это все у нас без выбора. Теперь да. снова выбираем, куда идти. 12 или 10. Рандомно. Знаешь, 12. Ну, допустим, 12. Записали, ну, допустим, 12. Сразу, Потом пошли в 10, двойку потом, зап... а, двойку. Потом записали двойку, вернулись. 10 не записывают. И пошли сюда. Ну, выбрали, куда идти. Да, допустим, можем в 9, можем в да, 15, 15. Ну, пошли. допустим, в 9. В 9. 9, 10. Записали 10, вошли вот в это под дерево, записали 14, 15, 8. 15, 8. Понял. Да. И вроде в Я тройку не записал, тройку записываем, а, я и пятерку не записал. Пятерку записал. Да, вот пятерку записали, после этого записываем тройку. тройку. Это 13. Right. Yes. Ah. Сейчас, я записал, так, я запутался сам, значит, смотрите, 1, 5. 13, 7, 11, 6, 4. Да. А после этого записываем тройку. Почему? Значит, потому что мы выходим отсюда, выходим, выходим, дошли до корня. А мы закончили обход вот этого под дерево. Значит, следующее записываем тройку. И потом уже идем вот в следующее. Да, дерево. понятно. Все, все, все, все, все. После пятерки. Вот. Мы все под дерево. Ну, принцип там. вроде понятен. Примерно ясен. Да, и конечно, вот таких есть, обходов да. у нас дано, ну, можно считать, что 50 штук. Да. Вот. От 50 до 100 до ну, 50. Значит, 50 полностью рандомных обходов. В чем фича? Восстановить дерево. По ним. Думайте. Ну да, ну такие случаи, типа, что 50 рандомных обходов оказались одним и тем же обходом, ну, как бы. Да. То есть рандомность нам нужна, чтобы как бы. Не было фигней. Чтобы понятно, что с какой-то вероятностью мы проиграем, потому что у нас ну, все да. обходы будут одинаковые, да, например. Да, да, да. Ну, в таком случае мы, конечно, сможем любое дерево вывести. Но в целом. Мы а вообще пример. можно привести пример, когда один и тот же, одна и та же нумерация а, а, а, вышла из двух разных обходов, да? Ой. Нет. Мы не знаем дерево. Не так, не так. Из двух разных деревьев одна, а, нет, сейчас как же задать вопрос. Сейчас. Сейчас я, есть, Ты хочешь по одной нумерации установить вот, дерево? Какая? Ну как, вот я нет, я вот нет, ну да, вот интересно, да, что, а, то есть есть да. два разных дерева с разными обходами с одной и той же нумерацией. Ну да, естественно, есть. Ну Конечно, есть. Ну, короче, понятно, что есть, наверное. Конечно, есть, да. тогда... Да, что ж тут? Вот тут у меня интуиции нет вообще. На маленьких вершинах, то есть они даже не будут, потому что у нас есть требования, но в целом понятно, что есть. Что же тут должна быть интуиция интуиция то а? Причем я решил эту задачу почти моментально и не до конца правильно. Ну, ладно, не суть. Слушай... То есть, да. А потом все, что общее, общее. Что же есть общее? Что вот... Что тут есть общее? А -а -а. Ну, наверное, вот до сюда будет доходить... Сейчас, когда-то в середине, что ли? Это всегда в середине, да, стоит. Mm -hmm. Правильно. А, семерка стоит между 11 и 13, да? Ну да. Да, и, и 11 где-то далеко в глубине будет стоять всегда. Пока ты не доберешься. Ну, не обязательно. Но, может Мы могли всегда направо идти ну да, его а, а, да. Сейчас, ну да, семерка всегда между 11 раз. Вот, вот да это. Значит, первое замечание. Если у нас есть вообще какая-то вершина, то... Она не существует. Ну ладно, короче, да. если у нас есть вершина вида вот такого, да? Да. Где вот здесь листы, то есть у них нет потомков, а здесь какая-то вершина. И вот, допустим, это вершина Y. Она между X любым и этим и любым этим. То... У нас всегда будет возникать либо вот такой обход, либо вот такой обход. Ну, конкретно этого под дерево. Да. И если тут группы, то все равно любой отсюда идет до Y и после любого отсюда. Либо Значит, наоборот. Ну, наоборот, да. В смысле, да, да, да, да. Ага. То есть, как бы, ну, они разделены Они y всегда разделены Y, -ком. y -ком, да. Да, это правда. Угу. Так, и что тогда нам надо делать? Надо собирать обходы и... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, те кто никогда не да, да, да, да, да, да, да, да, да, Нашли все допустим, пары, которые шлиф. никогда не были соседями. Так, то есть папа предлагает, берем вершины, ищем те, которые не были соседями. Да, никогда. Тогда? Тогда они не являются друг по другу, они не могут быть. Mm, ну почему? Нет. Но, ну вот, допустим, тут да. 11, но, допустим, тройка наверняка будет вершина, с которой она не будет соседями. Ну, просто потому что у нас 50 обходов, там тысяча вершин. Но при этом все вершины под тройкой. Все нечетные. Четные? Н нечетные. Ну, любые в целом. Так, -мо. моё Сейчас, yes. Я имею в виду нечетные номера. Ну, вот четверка может быть она четная. Нет, нет, номера. То есть 5, 7, 6, 3. То есть 3, вот эти ну... не стоят рядом никогда. Это просто. Это да. Так, то есть папа говорит, что если вершины в разных подеревьях, то они не стоят рядом. Да. Э -э ну да. <laughs> Потому что их разделяет вот этот вот. Да. Предок. Но как это... В общем, я сейчас не знаю, я не умею. Расскажи. Сейчас, ну давай. Да, давайте посмотрим на какое-то... Хочется это дерево? Ну, я программист, я вижу N2000. Я хочется, программист, значит, спаситель вселенной, чинит все от холодильника до лыж, садил, да? <свят> <свят> да. Тысяч <свят> <И свят> программист. Давай. Значит, хочется как-то у нас именно тысячи, значит, можно делать квадрат. А, да. Значит, хочется ну, его как-то рекурсивно пары, построить. Да, пары, пары ну, в целом хочется как-нибудь вот хочется на самом деле его с листьев строить пытаться. То есть снизу условно, Да, какое свойство листьев. Вот я что-то не могу до конца понять. И, короче, по каким-то соображениям мне хотелось рассматривать вот такие тройки. То есть y вершина, под ней висят два листа x и z. Да. Это как раз э, как матлок. Разбор выражений. Если мы, хотим, если мы записываем какую-то формулу и хотим разобрать, мы, дел, мы строим дерево разбора, так, а потом, типа, идем с листьев. Мы ищем. Как бы самый. Ни... Ищем вот такую пару и схлопываем ее в одну формулу. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И вот так идем, как бы схлопываем дерево до, до верха. Понятно, что я имею в виду, да? Ну, no. mm. Ну, то есть. Ну, no, это в, в теории игр решают с конца. Какие выигрыши здесь, здесь, тогда у этого он пойдет сюда или сюда, значит, здесь заменяет на выигрыши. То есть это что-то такое, Ну no, да, теория. но у нас методика есть. Yeah. Вот можно построить, условно, по этому <coughs> выражению, дерево разбора. <coughs> как оно будет выглядеть. 2, 2 тут плюс. Тут умножить, а здесь, допустим, 2 плюс 2 плюс 2. Так? Что-то такое. Тогда, как бы, как мы его будем выполнять? Мы посчитаем вот эту сумму, запишем ее вот сюда. Да. Потом посчитаем вот эту сумму, запишем ее вот сюда. Mm -hmm. Вот, затем посчитаем вот эту сумму, да. запишем его вот сюда, и, наконец, посчитаем значение вот этого умножения, и получится значение самого выражения. Угу. То есть так мы можем как бы распарсить скобочки вот это все. А, ну и здесь почти такая же идея получается. Давайте угу. как бы дерево, э, ну, как бы вот так разбирать. Значит, посмотрим на вершину, у которых оба сына листа. А, почему такая есть? Ну... Потому что посмотрим на самого глубокого сына. Ну, да. у, нее, у, у него нет сыновей. Нет, ну, у него понятно, есть родитель, понятно, конечно, да, да, у него есть Ну, да. короче, есть такая вершина. А, давайте посмотрим. У нас идет, как бы мы взошли в эту вершину, потом мы идем в одного из сыновей, в нее и в другого сына. Да. Значит, у нас всегда будет либо вот такая штука. Да, тройка. Либо вот такая штука. А, да, да, да, да, да, да. да. То есть, утверждение. Подряд причем. Утверждение, все вот такие штуки записываются вот такими тропами подряд. Трое да, трое да, трое. да, да, Одно да, да, да, да, да, да, да, да, Более того, Точно. Э, у нас есть 50 рандомных обходов. Да, да. Но каждый раз у нас одна из вот этих двух будет с вероятностью од э, одна вторая. Ну да. Значит, с вероятностью там, 1 делить на 2 в 49, ну да. у нас будут обе такие тройки. Ну будет, да. Конечно. Так. Вот. Значит, отсюда рождается такой хороший алгоритм. Давайте мы сделаем очень просто. Мы найдем, мы пройдемся, в тупую найдем все тройки, да. которые встречаются и вот так, и вот так. Да. И схлопнем их в одну вершину. То есть мы берем... Записываем, что находим вот такие тройки, что есть Сейчас, x, y, z. А фейк не может быть, да? То есть ни в каком другом варианте, кроме такого, не может быть, что встретилась и такая, и такая. Сейчас подумаем. А -а -а. Но вот базово, как у нас первая идея. Схлопнем, то есть ищем, если у нас есть x, y, z и есть z, y, x, то мы берем, записываем, что у x отец y и у z отец y, и как бы вот это все, это отсекаем, забываем про это, Конечно, и заменяем вот да. эти тройки на Y. Все, и дальше пошел, да, все. А все, у нас хотя бы на две вершины уменьшилось, значит мы за шагов все э, схлопнем в одну и восстановим дерево. Э, резонный вопрос, почему это может не работать? А вдруг у нас есть такая же ситуация, когда есть вот эти три вершины подряд? Ну да. Но э, это не, не, не, вот не родители два сына. Да. Да, но давайте подумаем, может ли такое быть? Не могу, да. Ну, вот сейчас давай попробуем подумать. Ну, скажем, 4, 6, 11. Так, вот, допустим, 4, 6, 11. Может. А, значит, подряд. 4, 6, 11, да. 4, да. 6, 11. Но 11, 6, 4 не может быть. Поэтому надо смотреть, чтобы были и такой и такой. Именно. Да, ну, понятно, что нужно смотреть, чтобы были да, оба. Да, да. То есть, смотрите, 4, 6, 11 может 1,6,4 не может, потому что после 11 идет 7. Да. Вот оно Саватеевское мышление. А теперь подумай еще раз. Может, что ли? А, е-мое! 4-6-11. 4-6-13-7-11-6. Ой. Ну, 13 почти. 7 1-6-4. Да. А, есть, ой, пожалуйста. Короче, я на небе, да. сидел как папа, ну там разобрал какие-то случаи, посмотрел, что... Вроде бы, сразу, Написал. Смотрю. Ну, а там на самом деле в а сэмпле 6. уже был пример, в котором это возможно. На сэмпли <Kelsey> <с Limited> для... смотреть для слов. Да вот, прят... Вот. Сидим, рассуждаем, здесь вот написано 1164. Да, в сэмпле был пример, когда такое выполнено. И... Так, что делать, Но при тогда? этом, значит в, чем, значит, в чем проблема? Мы берем обходим вот это под дерево, как мы можем обойти? Мы сначала можем зайти в 4, потом в 6, ну и потом в каком-то порядке обойти, ну, допустим, с 11. 11, 7, 13. А можем наоборот, сначала пойти вот в это по дерево, напьем, да. допустим, начать с 13. <coughs> и тогда у нас будет 13, 7, 11, 6, 4. Оп. Ну понятно. Оп. Единственное, что можно сказать, это что да. это будет редко. Вот, отлично! Его мысли преследуют меня. Значит, и тут я говорю... Эти-то всегда будут, вообще всегда. И тут я говорю, у меня 11. есть уже написанное решение, которое не работает, но выглядит правильно. Да. Давайте сделаем, так сказать, кукорек, но который в целом понятный. <музыка> Давайте проверим, что у нас есть э, хотя бы одна, но ну, на самом деле ровно одна тройка вот такого вида в каждом из обходов. То есть вот у нас есть 50 входов, я проверяю, что на самом деле вот эта тройка ну, да, да, да. есть в каждом из них. Да. Значит, чем это мотивируется? Если у нас вот такая ситуация, то понятно, что да, у нас одна да, из, да. ровно одна из них будет всегда. Да, да. Если же у нас такая ситуация, то что могло пойти не так? Мы могли это дерево обойти по-другому. Мы могли вот здесь спуститься сначала, допустим в 13. И тогда у нас получится 4, 6, 13, 7, 11. И у нас уже нет вот такой ситуации. Да-да-да, она расклеивается. Причем... Спускаемся в одного из этих двух сыновей, мы тоже с вероятностью одна-вторая. Да, поэтому тут будет просто меньше и все. Тут а, будет сильно ну, меньше. тут, конечно, надо... То есть это, конечно, не доказательство. Потому что они могут быть какие-то зависимые. В целом, непонятно, почему одна-вторая. Но, ну, короче, Не, не нормально, ин... нормально. Ну, интуитивно, понятно, интуитивно понятно. Наверное, отлично. это что. Да, и значит, ну, все, все решение. Все, да. Мы ищем все такие тройки, и более того, мы как бы считаем их количество. Да. И проверяем, что их условно ровно K. Ровно K. Да, можно понять, K, что K, как K. бы два раза такая тройка в одном выходе не встретится, поэтому можно проверять именно так. Все. Вот. И сам... Склеиваем там... и делипит. Это решение repeat. за МК log n у меня, это если я сортирую, но оно заходит причем. Ну, это быстро. Ну, это не очень быстро, это 1000 в квадрате на 100, ну, на 50, на самом деле даже на 30. Ну, у меня ну, зашло даже на 100, фигня. на 7. Ну, не то, чтобы фигня, но да, заходит достаточно быстро. Но на самом деле там можно с оптимизировать даже до вот такого. Главное понять, что это работает. но ну, у меня даже это зашло. Вот, значит, идейно задача кончилась. Всем случателям упражнения надо доказать, что это работает. Но в целом интуитивно понятно. И более того, я прочитал разбор. В разборе решение совсем другое. В разборе, короче, делают... Ну, я не очень понял, но там Шучу. именно ищут корень. То есть я иду снизу вверх, они ищут корень. еще тройку тройку. Ну вот, а когда они нашли корень, они, понятно, могут независимо спускаться от двух А, прикольно, прикольно, да. И там быстрее или медленнее, Я не знаю, быстрее или медленнее, я знаю, что в решении сказано, что вероятность ошибки у них что-то вот таком роде. Ну, вероятность, понятно, То есть 1 делить на тринадцатый, у меня там. Ну тут домножается на n, на t, ну, короче, тоже супер мало. Слушай, а то есть они ищут. Ну, вот здесь кто быстрее это делает. Ну, там не важно, кто быстрее, главное, чтобы зашло просто в Т. То есть нужно, чтобы она отрабатывала быстрее, чем сколько-то, но насколько быстрее уже не важно. Вот, ну можете подумать про это решение, тогда ищут. Да, кстати. На Code of есть. Ну, собственно, я решение на Code of читал. Там есть разбор. И мы переходим к последней задаче на сегодня. Да, давай. Задача H. Интерактивка. Интерактивные доказательства, да? Да, это не математика. Да, не Мусатов, я так и не понял, что это. А ты, наверное, уже понял, что ты Подожди, игры Херенцхойфа? Я не помню, да, Есть игры Хойфа, короче. Это, да, это, по сути, интерактивные доказательства, то есть... Ну ладно, это не в тему, но, по сути, там, типа, надо сказать, что две интерпретации элементарно-эквивалентны. И мы, типа, играют два игрока, один пытается доказать, что эквивалентно, а второй, что нет. И если первый может доказать за ну, то есть первый говорит сначала число раундов, и потом они как бы сопоставляют друг другу из этих множества элементов так, чтобы они соответствовали. Uh -huh. Ну, точнее, первый говорит какой-то элемент, второй подбирает ему пару. И вот если за это количество шагов, которые он сказал вначале, он сможет построить такое множество, что как бы какой-то предикат на них будет давать разные значения, то есть uh -huh. как бы, ну, просто будут различаться по по какой-то характеристике, то, он, то значит, они не эквивалентны. А если не может, то эквивалентны. Ну вот что-то в этом роде. Это Y-Erenzhoeffer, интерактивные доказательства. Не суть Но интерактивная задача — это совсем другое. Это, короче, ты... Вот обычно тебе дают сразу input, то есть входные данные. там Допустим, в задачу про футбол тебе дают сразу N, сразу дают A и B. Ну и ты решаешь просто с ними. Интерактивное доказательство — ты задаешь вопросы, Программа жюри тебе на эти вопросы задает ответы прямо по ходу. То есть она тебе не даст ответ, пока ты не задашь вопрос. И ты в зависимости от этого ответа Обалдеть. задаешь следующего. <кхэх> так, поехали. <И кхэх> Играем. Игра, так сказать. Играем. Горячо, холодно. Найдите точку. Играю. Играю. С хитрый С хитрый симметр. Симметр. Внимание. Дано поле. Суббольное. 10 в шестой. <кхэх> ну, можно считать, сколько там. 10-6 сантиметров. Миллиметров, да. Миллиметров конечно. Ну, короче, вот тут точка 10 в 6, 10 в Так. Ну, там точка 0 0. Хотя это километр на километр. Так. А, вот, клетчатое поле. Мы можем спрашивать любую точку в нем. То есть точку с координатами x, y, но x, y должны быть целые. Ну и понятно, она должна принадлежать этому полю. Также, вот, допустим, спросили Нет. этого. Также жюри загадало какую-то свою точку. Где-то. Мы не знаем где. Так. А... Жюри. Брошюра, жюри, парашют. вот Ну, первый раз, когда мы говорим, нам просто говорят, типа, угадал, не угадал. Потом а -а -а. она, типа, говорит, мы спрашиваем следующую точку. Бли и она говорит, ближе, да? дальше ближе". или ближе. Бли О, я угадал, да? Ну, я сказал, горячо-холодно, да? Да, ближе. То есть, мы спрашиваем следующую точку, она меряет евклидово расстояние вот тут. Да, и говорит, ближе. И говорит, ближе. И смотрит, ближе, дальше или на том же. Да. И сообщает нам. И наша задача за 60 запросов – угадать точку. Но не все так просто, друзья мои. Не все так просто. Потому что жюри врет, разговаривает на э, бенгальском языке. Ну ладно, не на бенгальском, на каком-нибудь там древнечилийском, майско-индонезийском языке. На адыгском. На адыгском языке. Мы его не знаем. Уймафефе. Амахасьхан. Выпчахаши. Значит, мы не понимаем, что нам отвечает в жюри. <свят> мы даем ей точку, а она в ответ нам дает какую-то строку. Вот, эта строка на том языке, но это не обязан быть какой-то А Это язык. ближе, чем предыдущая будет? Она может даже вот такую строчку дать на каком-то Но ну, там только три варианта, да, она выдает вообще. Ну, Все. на самом деле, ну, по сути, три, да то есть она говорит про предыдущую точку то есть эта точка ближе чем та или да. дальше на и... самом деле она говорит как бы она говорит для вот этой точки угадал нет но чтобы как бы ну понятно мы не узнаем как, когда заканчивать игру да. поэтому ж, когда жюри говорит угадал то есть вот она говорит там допустим он и, умеет, а, ах, ах, ах, ах. она в конце стоит восклицательный знак а вот. она да то есть мы знаем когда все-таки угадал а, нет. нет ну это может быть любая строчка а вот, но она говорит строчку, на конце которой восклицательный знак. Так мы понимаем, что мы выиграли. Нет, то есть, то есть если я точно угадал, то все? Ну, по сути, да. Мы видим, mm -hmm. что в конце восклицательный знак, понимаем, что все, заканчиваем. Да. Э -э вот. Также в начале она говорит что угодно, условно. Ну, можно считать, что что угодно. Вот. <laughs> Потому что у нас нет предыдущей точки. А во всех остальных случаях она говорит один из трех вердиктов. Там. Ну, если бы мы говорили на нашем языке, она бы говорила ну, там, да. ближе, Дальше, также. Дальше, да, или так же, да. Да. Но на тарабарском языке говорит она. Да. Она Поэтому она может говорить А-А-А-А-А. А-А-А-А. Или А-А-А-А. И, и нам General. нужно понять. Нам нужно понять, как бы, что она говорит, а после этого угадать точку. Думаете? Это офигенно Фиги, прикольная да. задача. То есть да. нам нужно понять, что значит эти вердикты, на самом деле, а потом уже сыграть горячо-холодно uh -huh. и и все это за 60 запросов. Так, хорошо. Ну, может быть, 64, я не помню точно. Ну, примерно. Помню, ну, ладно, пусть, а, да, много. Да. А, ну, немного, но на ну, самом не деле мало. Так, я ну, вот что, например, если я вот в эту точку беру и ставлю. Да. И дальше опрашиваю сюда, сюда, сюда, сюда и сюда. <свят> а, тогда, что я могу сказать? Ничего. Не могу, да, сказать? <свят> <свят> <свят> То есть в двух... Сейчас вам... Ты подряд спрашиваешь? Или ты каждый раз возвращаешься? А, -а, -а можно же... Да, можешь спрашивать несколько можно раз. Одну же вернуться. И точку. <свят> можешь спрашивать одну и ту же точку несколько раз, это не возбраняется. Так. Думайте, думайте, думайте. Как же нам надо будет это делать-то, а? Типа-да, типа-да, типа-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. -да, -да, -да, -да. Хорошо, вот я взял и несколько раз спросил вот отсюда, вот сюда. Сколько, здесь в шестой? Хрен знает, ну раз, не знаю, 4, да? Может, раз, вот я спросил подряд, да? Ага. Что могло возникнуть? На одной прямой, да? Режда, ну, например, лежа. я с точкой здесь, то каждый раз будет дальше, условно. Но мы не поймем, что дальше. Либо да, ближе, либо дальше. Что-то голова, собака не варит. Сейчас. Значит, хорошо, если просто вот в диагонали, вот, вот рассечь диагонали, да? Угу. И начинать спрашивать на них. Просто несколько раз. С каким-то шагом. С, с каким-то шагом, как -то да. Угу. И я тогда понимаю что по ответам, ну будет ближе, ближе, ближе, ближе, дальше, дальше, дальше, дальше вообще в любом случае. Но если у тебя точка где-нибудь вот здесь, то у тебя всегда будет дальше. Да, но это такой совсем уж выраженный случай. Ну не совсем выраженный, смотри, у тебя 64 запроса и 10 в 6 координаты. То есть если даже ты спрашиваешь 6 шагом 10 долго, в 4, да, то это 6 все равно как бы большой адрес. Но зато если он где-то здесь, то вот на этой схеме будет все. Да, а, на этой схеме тогда вот. Он... Четко в середине, так сказать. Да, то есть, а... как, я так понимаю, ты сначала идешь по этой, вот так спрашиваешь, потом по вот этой. Несколько раз здесь, С несколько раз здесь. Раз. Да. Да. Значит, тогда. Ну, если у нас точка... Ну как бы в норме должно быть ближе, ближе, дальше, дальше. Хотя бы там, ну вот на. Но там где-то да. точка стоит, тогда мы сначала к ней приближаемся, потом удаляемся. Да. И по второй тоже. Ну, вот здесь мы всегда удаляемся, но зато второе Сначала приближаемся, потом удаляемся. Да, да, да. То есть мы как бы найдем момент, когда у нас изменился ответ, да? Да. Ну, правильно да. работает. Да, да, да. Да, мы работает, Теперь знаешь, что значит удалиться. А... Ну и, в общем, если повезло, то знаешь, что, что, что значит удалиться. Мы знаем, что значит удалиться. Ну да, то есть от двух таких проходов мы узнаем, что как звучит слово «удалился» и как будет слово «приблизился». То есть в начале приближается. Ага, а да, то есть, удалялись. Все. То есть э, в конце будет удалялся. Если у нас всегда одинаковый ответ. Ну, значит, нам очень не повезло, мы возьмем просто. У да, у возьмем вторую. И вот все. если у нас сначала ответ один, а потом второй. То это приближался, а потом удалялся. Сначала удаляться, значит, потом хорошо. приближаться мы не могли. Не могли. Значит, мы поняли. Ну да, это, кстати, работает, по-моему. То есть, что говорит папа? Папа говорит, ну давайте пройдем по этой диагонали. Тыкаем. Тыкаем ближе, да. тыкаем ближе, тыкаем. Вы мне не Опа. тыкаете, знаешь, да, вы мне не тыкаете. Опа, вердикт изменился. Дальше. Да, вердикт изменился. Ну, либо равно, да. если да. Бы так. Ну, в любом я случае, знаю, вердикт изменился. Я уже знаю, как. То есть я разгадал язык. Да, и здесь, она, если она лежит где-то вот здесь, то у нас всегда будет одинаковый вердикт. Ну, ну да. Но возьмем вторую диагональ. Вторую диагональ будет. Все. Ну, в целом, да, мы нашли язык за какой-то конечно ну, вопрос. Да, да, да, да, да, да. да. Причем, значит, если 10, мы узнаем, какой именно постов пройдем по второй диагонали. Да. За несколько вопросов мы узнаем вердикт. Ну сколько тут? Ну, может, 10, я думаю, что в сумме 10. Ну, короче, за какое-то количество. Допустим, 10, да. Тут на самом деле довольно. А вот дальше что надо делать? Дальше надо, видимо, двоичный. А дальше мы играем в горячо холодно, да. Горячо холодно. Да. Ну вот, допустим. Давай я расскажу свой способ, что. Ну давай, расскажи да уже, потому что я думаю, что за 5 минут мы уместимся. До конца? Да, до конца 4 минуты. Я не Или Нет, не уместимся. А. Тогда можно, Она не, не, не тогда язык, можно не, не. остановиться и уместиться в следующий да, раунд. Да. Поехали? Да! Значит, итак мы разговаривали язык. Надо да, вот это решение правильное, вроде бы, ну насколько я могу оценить, но бы правильный поезд теперь. Ну я делаю как? я как, Это даже не я делал, вот эту часть решал не я, эта часть решалась командник, mm -hmm. это еще одна специфика mm -hmm. олимпиад. Ты можешь как бы часть задачи сам решать, а часть дать с команднику и он тоже ее решит. Потом вы совместите. Сейчас, решение. но мы двоичным поиском можем найти э, перпендикулярно вот хотел найти, как бы. Понимаешь, да? Ага. Перпендикулярно найти на эту ось просто. Двоичным поиском. Координаты по этой оси. Ну или для того, чтобы Да, ну вот, то есть как бы сейчас э, э, Ну да, если несколько запросов дам, то тут будет опять уменьшать увеличивать, да? И я узнаю, а, то есть я узнаю отрезок, на котором было мешать увеличивать. Еще раз его пробью сильно более. Понимаешь, эм. я знаю, что я имею в виду. То есть я координату эту вычисленню вот так дворечно да, Ну, ты и хочешь этого. независимо по координатам. Да. Это логично. Значит, ну, во-первых, задача, да. Если мы знаем вердикты, да. то задача, как бы, можно независимо решать по x и по y. И получается, что у нас на каждый из иксов и иксов, ну, приблизительно 30 запросов. Ну да. Может быть чуть больше. Ну, еще мы часть потратили на ту самую, самую фигню, да. Ну да, поэтому. Ну да, больше и меньше. То есть, э, но, но мы же не больше меньше, ближе дальше. То есть тут еще. Да. Не совсем больше меньше, да. да. Значит, в чем проблема? В чем проблема двоичного поиска, надо понимать. Вот мы ткнули в эту точку, потом ткнули куда. Ну вот сюда ткнули, да? Ну да. Ну, и... Допустим, нам сказала, что оно. Дальше. Э -э дальше, да? Ну да, ну может быть вот Значит, проблема управлять. в чем? Она может лежать вот здесь? Да. А может лежать вот там? Дальше. Сейчас. А если вот эту и эту? Смотри, вот эту и эту? Тогда все, прям перпендикулярно. Так, ну давай, да. Сейчас я попытаюсь объяснить, в чем проблема двоичного поиска тупого. Ну да, вот я сюда и Ты сюда. сюда, и сюда. Ну вот нам сказала либо вот ближе, дальше либо и, дальше. И, и ближе, да. Или Значит, дальше, мы знаем, что как бы если ближе, то оно вот здесь. Да. А если дальше, то вот да. здесь. Но, допустим, нам сказала, что дальше. Значит, у нас теперь вот такой отрезок, да? Ну да. А, но заметим, что даже. А, что мы как бы. Нам нужно потратить еще один запрос. Так? А, почему? А, ну да, потому что следующий будет... Потому дальше что как бы, этого, у да. нас от этой точки всегда будет дальше. Даже если мы тыкнем сюда, у нас все равно вот эта точка будет ближе, точнее. Да-да-да. То есть мы как бы следующим запросом мы не узнаем ничего. Ничего. Вот в чем проблема. То есть по два на вопрос. По два на вопрос всегда. Да. И, втор... и собственно, по проблема два. в чем? Двоичный поиск работает за 20 запросов. Ну, логарифм. Да, и уже 40. Вот. И у нас получается логарифм 10 в 6 на 2. На 2, 40. То есть... Ш -ш -ш -ш а у нас получается, есть только да. 30. В этом проблема, в этом проблема. А, вот, ну поняли, в чем проблема? Значит, понял, если нам да. сказали дальше, то ну, нам понял. нужно еще два запроса, чтобы установить вот здесь. Понял. Вот. То есть нам нужно это модифицировать как-нибудь да. так захитро. Может, это самое как-то. Да. Если, если мы тыкнем я... в середину вот здесь, и нам, допустим, скажут, что нам можно сказать дальше, да? Нет, дальше, если нам скажут дальше, то нормально, вот если нам скажут ближе, то она может, видимо, лежать. лежит на вот таком отрезке. Слушай, то есть. Если мы тыкнем сюда и скажет ближе, то она лежит на вот таком отрезке. И получается неравномерно. Тогда надо тыкать, ну вот сюда, поближе к этому. Да, тогда приходит естественная идея. А давайте мы, раз у нас ответ неравномерный, будем тыкать неравномерно. Да, mm -hmm. тыкать неравномерно. Вот, иногда помогает тыкать в золотом сечении, но не в этом случае. Тыкаем в две трети. В две трети, да. Отлично. Есть два варианта. Сказали ближе или дальше. Ну, допустим, сказали дальше. Да. Но тогда заметим, что он лежит в вот в таком отрезке. Да, вот таком. И длина этого отрезка одна треть. Mm -hmm. Значит, мы уменьшили отрезок в три раза за два запроса. Да, правильно. То есть нам нужно логарифм троичный 10 в шестой на 2. Да? Сколько это? А если, нет, а если сказал ближе? Но давайте сейчас рассмотрим. Мы, как бы, мы хотим, чтобы у нас в обоих случаях. Если сказал дальше, ближе, то мы вот сюда знаем уже. А если сказал ближе, то мы будем дальше как-то действовать от этой точки. Да, это да, да, Сейчас, давай. Давай да. вот этот случай. Пусть нам сказали дальше. Ну хорошо, давайте зададим два вопроса еще. Почему мы можем это сделать? Мы за два запроса уменьшили отрезок в три раза. Значит, если нам каждый раз будет как бы не угадываться и будет каждый раз дальше, то нам потребуется вот столько операций да. ну, приблизительно. Но давайте посчитаем сколько это. Это ну, 3 в квадрате 9, ну пусть будет 10. 2, 18, 3, то есть Нормально. это примерно 12 на 2. Ну, 3 в квадрате это 10. Нет, смотри, 3 в квадрате, нет, 6 логарифмов 10, то есть 6 и 2, 12, да. еще на ну квадрате. 3 в квадрате это 10 да, и 20... на 6. Да, да, да, да, 24. Вот. Вот. Ну, общем, то есть 26, 24, на самом да. деле тут получается где-то 26, по сути. Да, хорошо, да. А это укладывается? Да, укладывается. Отлично, значит, вот эта часть решения уже работает хорошо. Нам осталось понять, что делать в такой ситуации. Хорошо, а теперь вторая мысль. Давайте тыкнем в точку вот эту точку на один от этой то есть в соседнюю точку для вот этой но ну справа допустим что теперь нам могут сказать либо ближе а -а -а! либо дальше нам могут сказать либо ближе либо дальше ну соответственно это на самом деле разделяется вот так если ближе то мы вот здесь если дальше то вот здесь и у нас снова осталась одна треть да но проблема ух ты Значит, что мы сделали? Разделили на 3, да. Мы как бы, смотрите, мы тыкнули один раз сюда, второй раз сюда и третий раз рядом. Да. Вот здесь мы точно уже нет, нас нет. Да. А здесь, соответственно, если мы ближе, то здесь мы вот на Если вот здесь, то вот здесь. 36. Вот, значит, мы разделили на три, но задали три вопроса. 36. И проблема в том, что да, это ну, на да. самом деле 36. Так, тогда. Проблема. И последнее замечание, которое можно сделать в этой задаче. А давайте поймем, что вот это на самом деле граница новая запроса. Угу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. То есть ну -ка, ну -ка, ну -ка. мы вначале тыкаем в границу запроса, в точку на две трети и в соседнюю. Угу, угу. Что значит граница, то есть? Ну вот в какую-то точку на одном из краев. Вот здесь на две трети, а здесь на один. И у нас на самом деле остался вот такой отрезок, либо вот такой, либо вот такой. Но мы вот сюда уже тыкнули. Да. Нам не нужно сюда тыкать второй раз, да, когда да, мы да, запустимся да, да, да. рекурсивно. Следующий... То есть, если Строфиль, мы перешли да? сюда, то, мы мор... то нам нужно второй раз тыкнуть, но мы уже сократились на одну треть. Поэтому нам нужно вот столько операций, <т downs> и мы <throat> выиграли. А здесь, поэтому, здесь ты сократился на... А, -а, -а. а здесь я уже на границе. То есть если я вот здесь, Всё. то это прям честная да. граница, а здесь я просто плюс один прибавлю, но нам не важно. Да. И я уже тыкнул вот в эту границу, поэтому я второй раз в нее не тыкаю и просто уже сразу тыкаю на две трети. И получается, да. что на следующий запрос у меня уже два запроса уходит. Офигеть. Офигеть. Только не сюда, до сюда, вот до сюда. Ну, да-да-да-да. То есть не сюда, а вот, вот здесь, сюда, на да. Да, да, да. И вот то третье. Да-да-да. Прекрасно, и все, да? И это у меня забирает не два запроса, а уже один. А, то есть опять мы возвращаемся 24-26. Ну, но тут надо... Вот я сейчас подумал, что, на самом деле, если мы вот здесь сейчас, допустим, угадаем на сколько раз, мы, видимо, за пять запросов в девять раз поделимся, да? Если мы, допустим, здесь не угадали, ну в любом случае, ну короче, уже идея вот такая, идея ясна, да, идея, у -у -у. что мы переиспользуем ответ на вот этот запрос, да. на границе и чтобы не тыкать лишний раз. И поэтому у нас снова вылезает, видимо, авторское вот эта штука. решение такое же, да? Ну, авторское да. я не смотрел, если честно, но видимо вылезает такая штука, либо похожая mm -hmm. на нее. Короче, суть в том, что это уже заходит, Офигеть. потому что 26 на 252 и у нас даже запас есть. То есть, даже если это чуть хуже, то все Просто равно. Просто офигеть. Просто офигеть. Вот. Отличная задача. И, ну, как мой сокомандинг находил вот здесь, в точке, mm -hmm. но он тыкал в самую крайнюю, mm -hmm. потом на один вправо, mm -hmm. потом снова в самую крайнюю, на один вверх. Чем это хорошо? Если у нас точка лежит здесь, то у нас сначала будет ближе, дальше, дальше ближе. То mm -hmm. есть у нас будут вердиты да. А, Б, Б, а. Да, Если а, Б. точка лежит здесь, то же самое. Mm -hmm. Ну, только в другом порядке, но только то же порядке, самое. Да. Ну, мы их не отличим никак. Да. А если точка лежит здесь, то у нас будут вердикты вообще А, Б, а, Б. Mm -hmm. Ну, так мы различаем. И как бы если в таком mm -hmm. случае мы понимаем, где у нас лежит точка, а, а, если, а если она лежит на границе, то мы тыкаем сюда и вот сюда. И у нас вот эта точка всегда ближе к ней, на самом деле, чем вот эта. Поэтому а это вот первый начальник. Да, поэтому да, мы да, понимаем, понятно. как выглядит ближе. Ну, на самом деле ее можно еще упростить, можно сразу тыкнуть после вот этой вот сюда. И заметить, что у нас будет либо равно, если она здесь. Угу. Ну, либо дальше. Либо, либо получается ближе. Ну, равно мы как-нибудь обработаем. Да. И на этом решение завершено. Да. И могу дать две задачи на подумать. Давай, да а? Весело. Интересно, а что сложнее, ICPC или Олимпиада, там вот все по проге по информатике? Ну они совсем разные по стилю. Ну, в плане, с одной стороны, у тебя есть сокоманники, один компьютер, тебе важно одни качества, в другом другие качества. То есть бывает, что более слабые, более сыгранные команды, понятно, гораздо лучше выступают. Но в целом. Да. Я бы сказал, что вот полуфинал ACPC, условно, я бы сказал так, медалист полуфинала ACPC плюс-минус такой же по уровню, ой, не плюс-минус такой же, а достижение примерно настолько же ценное, как побед в серосе. Как так. Ага. Понял. Ну да, потому да. что там у сероса 30 победов, а медалистов тоже там условно 30 с ну, да. небольшим. Угу. Более того, там даже больше лет, то есть там и и бакалавры, и магистранты, да, но да, с другой все. стороны, ты когда станешь магистрантом, ну то есть... Там чуть больше конкуренции, на стопы пойдут больше условия. Ну что, две задачи, да, одна да. на левой, и две задачи, на, на подумать. И одна на правой. Задача а. а. Казалось бы, самая легкая. Ну и нет. Ну, не то, чтобы очень сложное, но там красивое решение, которое невозможно доказать. Я его даже, наверное, рассказывать не буду. Ну да, не буду. Короче, условия. Донатная установка. П один, по 2 и так далее. PN. Нам нужно придумать две такие э, перестановки. Сейчас дана да. какая-то одна перестановка. Да, дана да? какая-то одна перестановка, нам нужно придумать еще две да. перестановки. Так, чтобы их композиция давала дождественную. То есть, э, Чья? видимо, Б от А, от П, от И... Равнялась ей. Вроде так. Брежиссия. Кажется так. Можете на коде форс условия уточнить. Вот. Но не все так просто. Эти перестановки должны быть без тождественных точек. Без неподвижных точек? Да. А, иначе взял обратную к ней, а другая ID. Да, то есть <св> э, иначе <св> мы можем взять условно обратную к этой, а по вторую просто один. Да. Ну и понятно. Значит, придумают две вот такие перестановки, что вот такая композиция И, и они без торжественных точек. Там есть решение честное, которое строит просто, а есть решение рандомное. А в п есть торжественные? Могут быть. Могут быть, да? Могут быть. Вот, ну тут есть, короче, рандомное решение, можете подумать. В целом, как мы знаем, вероятность выбить тождественную перестановку без неподвижных точек от D да. делить на E. Ну и дальше. Вот доказывать дальше. Ну, понятно, какое решение предполагается уже, наверное, но вот доказывать непонятно как. И вторая задача И. Я не буду говорить слов своей идеи, да, которые возникли сейчас. Ну да, ну на самом деле я рассказал решение. Без доказательства, по сути, но, короче, да. Я бы промотал Пэшку. Промотал? Да, много раз, чтобы до иди до дошел. Ага. И дальше взял какие-то и две степени. Пэшки. Ага. Чтобы они были без ID. А если P уже иди? Тогда вклеил э, циклик небольшой. Ну вот да, там можно как-то вот, можно конструктивно делать, как-то циклы склеивать, uh -huh, uh -huh. вот. А можно брать рандомную. И скорее всего, да, у них? У нее 1,9 на е, e, и утверждается, что хотя вторая зависимая, uh -huh. все равно у нее будет хорошая вероятность, а uh -huh. как доказывать, непонятно. Вот, а вторая задача, короче, вообще прикольная, по формулировке отличная. По решению, ну э, да. Даны, значит, есть. Жюри загадала факториал. Число от одного n от 1 до 5982. Факториал? Какого-то из этих чисел. Ну, да, да, на самом деле, да. Жюри загадала факториал одного из этих чисел. Нужно угадать само число. Вот, ну, откуда такое странное ограничение? Ну, на самом деле это просто длина в до 20 тысяч знаков. Mm -hmm. Вот. Э, ну, как это было, значит... Не знаю. Лог десятичный. Да, логично. Неважно. А, что мы можем делать? Мы можем задавать вопрос, какая цифра стоит на этом месте. Нам, мы задаем вопрос, какая цифра на этом месте. Нам есть, мы... Спросить, сколько, на на конце нельзя, да? А, нет, нельзя, конечно. Но мы можем спросить там. А то у нас сразу диапазон будет очень маленький. Тогда мы сразу угадаем просто по количеству нулей на конце. Да, почти. Ну, почти, точно, почти да. для всех угадаем. Почти точно угадаем. Вот. Нет, там диапазон будет. Ну да, но. В там, пределах чуть -чуть. От 5, 5, 5 чисел, да. Вот, значит, мы можем спросить, какая цифра <с стоит <с на житом месте. Нам возвращает какой-то ответ, мы спрашиваем снова цифру на житом месте. Так. Так мы можем сделать 10 раз. После 10 раз нам нужно угадать, какой факториал был загадан. Ой. 10 раз! 10 цифр! 20 тысяч цифр в факториале! 6 тысяч факториалов! За 10 запросов нужно угадать За 10 запросов! Заказ. Блин! За 10 запросов! Вот. Ну, если бы факториалы все были достаточно большие, то понятно, как было бы действовать. Просто берем очень далекую цифру. Она примерно рандомная. То есть, ну... А если, а если я просил цифру, а такой цифры просто нет? Тогда Если факториал меньше по длине, да. чем наш, то говорит 0. То есть это факториал с ведущими нулями. На самом деле загадан. Вот. Но если бы все факториалы были достаточно большие, то понятно, как было бы действовать. Спрашиваем одну очень далекую цифру. Она примерно рандомно распределена. Отсекаем, ну, типа, отсекаем 9 десятых примерно. Спрашиваем другую рандомную. Ну и так за условные 6 запросов все на Это, наверное, понятно, да? Ну, мы верим, что она рандомная цифра у этого факториала, в целом. Короче, утверждение, что у этого факториала на каком-то месте стоит плюс-минус рандомная цифра. Ну, допустим. Если это не последний. что А тогда мы просто спрашиваем, и по ответу мы отсекаем 9 десятых. Примерно. а то есть мы изучаем, сколько факториалов То есть мы можем так спросить раз 6. Да, и и у все. нас останется один факториал. Но проблема в чем? Если у нас факториал маленький достаточно, то там просто везде будут нули, мы спрашиваем ноль, спрашиваем Джо, ноль, мы не знаем, да, какой из них. Да. То есть, например, например, один факториал и два факториала, мы можем отличить только по последней цифре, поэтому мы обязаны спросить последнюю цифру. Uh -huh. Более того, 820 факториала, и 120 факториалов мы можем отличить только по третьей цифре. Вот. Ну, это не совсем так, потому что если мы спросили большую цифру и там не ноль, то это точно уже не эти да. факториалы. Но если там нули будут, то... Ну вот какую-то стратегию придумать. Красиво. Да. Ну на самом деле стратегия... Как? Ну дерзайте, дерзайте, думайте. Задача да. прикольная, но решение такое банальное в целом. Думайте! Мишенька! Спасибо! Спасибо, родной! Маткульт, пока!